Не, ну реально, пожалуйста, скажи мне, ты в тот раз на меня насрал, или ты насрал мне под задницу? Вот туда, вот, между ноги. На тебя, наказание, прибирайся. Всем привет, ребята! С вами Дима, и сегодня мы будем продолжать проходить Five Nights at Freddy's Security Breach. Это вторая часть. В прошлый раз у меня мало того, что было все просто растянуто в игре, так и еще у меня и голос был двойной. Ам... Да, как-то не очень хорошо. Но сейчас более-менее все решилось, и наконец-таки стало у меня нормальная поле зрения, то есть оно уже не растянутое, вот, и у нас меняется главная система, как в портал 2, нажимаем играть, загрузить игру, и здесь у нас 1058, а нет, нет, не то, не то сохранение, наверное, сейчас посмотрим, А нет, наша, наша, наша. В общем-то вот, видите, смотрите, у меня все стало уже на свои места. Нич ничего вообще не растянуто это слава богу твою батьканую сиськи. Это в прошлый раз мы так, как будто летали, и как будто бы пиццерия была вся прям, ну, очень гигантская. Вот это уже все решилось, и я нормально с нормальной скорости бегу. И также иду к этому вот нашему солнцу. В общем так как-то вот так вот. Проходим. Какие же здесь гигантские двери, конечно. И вот наше солнце. О, кстати, мы можем прыгать уже, да? Отлично. Так, ребята. А, настройки. Графика. И опять у меня нету RDX. Это очень странно. Не знаю, почему, но... Сандроп. Ну, Сандроп это такие конфетки, да? Типа конфетки Сандропа. А на самом-то деле мне... ясно подлагивает при конкретно причем подлагало опять походу что-то там загружается наверное какие-то -э сцены Можно мне... Ну, смотрите, насколько это классно выглядит. И еще вот штанички. Штанички эти вообще классно. Солнце такое, знаете, растягивает ручки. Прям тянется наверх. А луна попадает Интересно. солнца сзади есть. Не знаю, что это. Ну ладно. Реально, реально, реально смотрите, теперь что-то все лагает. Так, а вот, вот это мун дров, это то есть ночные конфетки. То есть, типа, вот это можно... Сандроп, вот это можно кушать только днем получается, да? А это только ночью. Ладно. Не, ну, не всякий случай. Я хочу сказать, что я потом сделаю э, вот, вот такую вот картинку. Ну, не картинку, а видео специально. И для рабочего стола Warp paper, paper Engine Вот, поэтому как-то вот так Но давайте все-таки мы уже спустимся Дайте мне RTX, ё я не могу сказать, включить RTX У меня и так 80 кадров, ё я Меня же по-любому потянет, ё-моё Что вы мне не, не даете? Как-то вот так вот. Но мне нравится вот именно вот это место. Вот по своей структуре. Я тут, конечно, буду еще. После прохождения на видео uh, Security Bridge я еще буду здесь. Исследовать все, но ну, уже без записи. Записью я буду только делать, когда я RTX нормально восстановлю, если получится. В общем, там сандроп и мундроп. Всем пока. Я пошел. А. -а, -а, -а. Хоу-хоу-хоу! Так, и солнце. Ой, ребята, это приколдесенное, конечно, место. Новый друг, что тебе не спится? У нас пиджамная вечеринка. Где твои друзья? Мы можем рисовать пальцами, рассказывать истории, писать пучку, пока наши ээээ, головы не зажгутся и не спать всю ночь. Только есть одно правило. Не гасить свет. Не гасить. Нехазить. Hey, hey, ты специально? Mm -hmm. Да ты прикалывайся. Да? Останьте от меня сейчас мы с ним тут погуляем только мне кажется сейчас бот здесь а да твою мать и за и за и пенилов дайте не а как ты за меня Да, Подожди, а можно ли от него убежать? Нет, нельзя. <laughs> Невозможно. Ну и беспорядок. Где вниз, где вверх? Прибраться, прибраться. Так, ну там Фредди. Сонза. Эй, народу, эта область закрыта для посетителей. Ты вступаешь в нас в неприятности. Разыклей с блестками. Пластиковые глаза. А он за мной следует. Так ты засранец, мелкий. Слышь, маленький пиздец. Ах, ах ты маленький пиздеж. Иди сюда, блин, иди сюда. Ах ты маленький пидар. Что это было? Ты ч меня. <смех> Солнце, ты ч мне насрал в лицо? Или ты меня в письку насрал? <смех> ч <Что> происходит? <смех> так, погоди. Нам надо как-то, знаете ли. А ну-ка, давайте попробуем мы сейчас. Нам нужно как-то залезть сюда. Его обманули, типа нас не смог не может достать, да? А, он заплакал. Да твое малево! Погоди! Засранец моя... Ты тут не главный. Блин, как интересно это он делает, а? сказать интересно что будет если мы сейчас залезем наверх мы на всякий что вот это интересно она мне все-таки хочется из лабиринты посмотреть не ну реально пожалуйста скажи мне ты в тот раз на меня насрал или насрал мне под задницу вот туда вот, между ноги На тебя, наказание, прибирайся смотрит маникюпи а где, где а погоди солнце да давай тогда мы ну ладно давайте мы все-таки ну это типа такие знаете лабиринты ну ладно давай Пропуск охраны, пропуск позволяет открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень доступа, игрока отображаться на часах вас. Нет, зачем ты это сделал? Я выключил свет, ты выключи свет, включи свет, я тебя предупреждал, тебя предупреждал. дрянной мальчишка и ты должен спать тебя нужно наказать ух ты маленький пуск Разрядки будь осторожнее, это зарядка займет никогда времени. Погоди, а как мне включить фонарик? Есть да. вопрос. А, ух ты! Так, так, так, Луна. Слушайте, а ребята, а если нам сделать такое, за, поди, почему оно все светится? Там? Почему все светится? Да иди ты нафиг. за мной идет до да? чтобы меня напугать почему все светится Страшно, страшно то, что... Я даже его не вижу. Я даже его не слышу, прикол в том, что... не вижу толком. Было бы прикольно, кстати, нам сделать челлендж такой, знаете ли. Мах ты маленький засветник. Так, кра... Теперь остался желтый. Так, давайте мы сейчас залезем на стул. Ты еще маленький зед. Объясня, почему нельзя прыгать нельзя. А, блин, ты вообще какой-то странный человек. Сейчас. Сейчас. Я хочу увидеть, куда мне надо идти. А! Забримея куда? так тогда почему си кстати Почему светятся? Не мог понять. Почему эти провода светятся? Так, желтый, красный. Так, зеленый и красный, да мы сделали. Теперь нужен синий. А красный, зеленый и синий. Или какой? Подожди. Красный и зеленый. А, -мо, красный, зеленый и желтый мы сделали. Так, теперь нам нужно выбраться. какой-то а вот это кстати был скример жесткий жесткий чтобы в любое время получить доступ к камеру наблюдения вгляньте на свои час фас о красный фиолетовый тогда получается дам Так, хочется вот красный фиолетовый. It's not good. Ладно, давайте пока что желтый включим. Получается красный, фиолетовый, желтый. и Все, в принципе я понял, смотрите, короче когда вот здесь вот мы красный, до красного доходим, вот здесь вот по вот этой вот трубе а, получается мы вот этот вот э, красный активируем мы бежим вот сюда вроде бы как, да-да-да мы идем к зеленому включаем зеленый потом мы возвращаемся к красному и идем вот сюда по так, сейчас посмотрим не-не-не, вот сюда нам надо идти. Сюда. И вот здесь вот у нас будет жить. А Потом мы.. Идем к фиолетовому. Только фиолетовый. Фиолетовый где? А вон там вот. Получается, нам нужно спуститься. Вот. Сюда вот пройти. Включить сиреневый. И посмотрим, где, кстати, у нас синий. Потому что... Это непонятно. Где. Так, так, так. А ну-ка, давайте посмотрим. Синий. Синий а то есть мы идем вот так вот все в принципе понятно а типа Нет, зачем ты это сделал? Это включить свет, включить свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. А ты меня не предупреждал. сюда. А теперь идем вот сюда. Нет, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, Сюда, вот сюда, вот сюда. Знаете, кошмары. Это кошмары детей. Давайте мы подзарядим. Так, так, так. Так, бежим сюда О! отлично мы все восстановили И свет восстановили тоже. Ладно. Давайте попытаемся... Но он сейчас нас выгонит. Наверняка. Нарушитель, нарушитель, тебе запрещено появляться в детсаду. Угроза безопасности, угроза безопасности. Грегри, стоять, стоять, стоять, стоять, стоять. <гас> что там с Никой происходит? Она что там, трахает кого-то? <гас> Все что делаешь? Так, <гас> <гас> <гас> <гас> собственно, идем в выходной. Ай, не то! Следите за временем. В конце каждого часа отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают. Станции отмечены по карте. А. О. Погоди, куда нам надо идти вообще? Куда нам надо идти? Погоди, задание. Добраться до. А, добраться до зарядной станции. Да, мундроп ты мне, конечно, не... напугал, но не навсегда. О! Прикол. О, глитч! Глитч! Ванесса или как она там? Венни! Ванесса это наш хранник, а это в войне! Что это было? Это фонтан! Представительная водоемка, в которой подается вода под давление! Я не фонтанни, но ли ты не, не видел прям в костюме я кролика, что танцевал перед нами? Нет, я не видел никаких кроликов в пик все нет. Больше нет. Это этот бред, будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю, хочу помочь тебе, может и не. Хотя тебе помочь. Это вряд ли. Ты, по-моему, отличаешься. Почему-то отличаешься. От них? Хорошо, все главные дверь откроются через 5 часов. 5 часов я не протяну здесь и 5 минут. спокойствие, если позвонить, чтобы призвать в рейде на помощь, как я понял. Так, какое у нас следующее задание? В общем, там... Погоди, погоди, погоди. Задание скатиться в веселье. Так а какое? Погоди, куда нам надо идти? Я, возможно что-то пропустил сто процентов может В общем-то, мы на этом, привет, заканчиваем. Если вам понравилось это видео, то можете написать об этом в комментариях. А я на этом заканчиваю. Потому что что-то мне даже новые задания не дали. У меня 107, 123 FPS, блин. И мне задания даже не дали. Походу, игра не загрузил. В то я буду искать куда нам дальше надо идти а я пока что заканчиваю на этом серию всем удачи ребят всем. пока